Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей и сегодня я вам расскажу об еще одном мифе, который я слышу и слышал часто на мероприятиях сетевых компаний и возможно вы его слышали тоже и этот миф звучит так ребята, сейчас вам стало легко работать Нам, у нас тогда были проблемы у нас не было литературы, мы это все переводили тогда не было доставки товара, сейчас есть куча литературы, сейчас налаженная система, интернет вебинары Продукция сертифицированная, нет проблем, все на русском языке. Работают группы сотрудников, которые консультанты научной компании. Сейчас стало работать легче. Ничего подобного. Стало работать по-другому. Объясняю почему. Рынок в 1994 году отличался от рынка в 1998 году. Рынок в 1998 году отличался от рынка в 2002 году. В 2002 он отличался от 2005. -м. Все поменялось. И люди, и лидеры поменялись. И те люди, которые выросли тогда, вообще не факт, что сейчас поднимутся в сетевом маркетинге. Поэтому некоторым просто повезло, что они тогда выросли и что они оказались в нормальной компании. Тогда были проблемы с доставкой товара, потому что не было транспортных компаний в принципе. Такого понятия, как логистика, доставка товара вообще была большая проблема. Люди отправляли поездами, это терялись эти посылки, на таможне были какие-то проблемы. Некоторые компании правда, до, сих пор, до сих пор так работают. Были проблемы с передачей денег, не было банковских переводов, нельзя было со счета с одной карточки на другую карточку перевести деньги, потому что не было карточек. А если деньги банком переводишь, они по 10 дней шли, а иногда и побольше. И были большие проблемы с переводом больших средств, люди платили процент проводникам, люди возили из-за границы этот товар, люди действительно переводили литературу как попало. Это все было 10 20-е ксерокопия, корявые надписи, непонятно что, но люди стремились, читали и понимали. И вещали лекции, и занятия продвигали, и хорошие продукты для здоровья, и косметическую продукцию, и люди развивались. Но тогда было другое время. Они, им, у них тогда были эти проблемы, о которых я озвучил. Были проблемы с тем, что люди не слышали о том, что добавки – это хорошо. Сейчас люди уже понимают, что добавки – это хорошо. В принципе, хорошо, да, что добавки – это, оказывается, бифидобактерии, йогурты все в наших магазинах – это добавки, да. Что перец, который мы насыпаем – это уже добавка, да, то есть, это… И это есть уже в капсулах, да, в большинстве цивилизованных компаний. Что, в принципе, это нормально, что эта индустрия выносит, что это полезно, да, что там омегу-3 нужно пить. А тогда люди, ну, многие сопротивлялись, типа, вот там на страве там Америка или какая-то другая страна. А сейчас это стало актуальным. Косметикой уже большинство женщин пользуются так, что сначала умывалка, потом тоник, потом питание, потом защита. То есть большинство женщин уже умеют пользоваться косметикой. И косметику стало продавать легче, продвигать легче. И через сетевые компании продвигать легче. Но появилась другая проблема. И их появилось несколько других проблем. У нас появилось огромное количество компаний, которые стали нашими конкурентами. Огромное количество компаний, которые стали развиваться на этом рынке тоже. Огромное количество компаний с красивым пиаром, но с никудышным продуктом. И очень часто я вижу компанию, у которой потрясающий буклет, но никудышное содержание. Но за счет того, что буклет потрясающий, пиар очень хороший. Люди его покупают, люди в это верят. За счет того, что мероприятие компании организовано более правильно, в компании много народу, люди почему-то верят. За счет того, что в компании большие вступительные взносы, люди зарабатывают более большие деньги сразу. И очень часто такие компании... Создают конкуренцию компаниям старого формата, которые работают много лет и давно. Да, очень часто эти компании финансовые пирамиды и прикрытые финансовой пирамиды. И именно поэтому стало еще сложнее работать, что мало того, что появилось много конкуренции, так еще появилось много финансовых пирамид. Много компаний, которые не отличишь от финансовой пирамиды, и даже они очень часто зарегистрированы в ассоциации прямых продаж. Официальные. Зарегистрированы, открыты на рынке пирамиды. То есть, очень часто компании не распознаешь. Мы сейчас работаем в сумасшедшей. В сумасшедшее время. Когда через интернет можно регистрировать людей. И э, в некоторых компаниях, которые цивилизованы, регистрация через интернет в 20 раз сложнее, чем в пирамидку, в которой нет продукта, но в которой в интернете все отлажено гораздо интереснее. И вот в таких условиях, вот в такой конкуренции работать гораздо, гораздо сложнее стало. Просто по-другому. Тогда были одни сложности, сейчас другие. Сейчас люди, которые выстроили, выстроили сети тогда, Иногда теряют дистрибьюторов из глубины, удивляются, как он вот у нас вот в структуре получал там 500 долларов, а тут получал там, стал получать 2000 долларов. Да, понятно, что он перешел из нормальной компании в финансовую пирамиду, но уже стал зарабатывать. И даже иногда лидеры, которые верху, в верхушке структуры по 15 лет стоят, не понимают, что человек в пирамиде зарабатывает. Они даже иногда этого просто не понимают. Поэтому время стало другое, появились другие сложности. Поймите и адаптируйтесь под современные сложности. И я понимаю, что да, литература стало много, но стало много мусорной литературы, об этом отдельный ролик. Стало много мифов, которые пиарят всякую ерунду. Всяких псевдолидеров, которые рассказывают о том, что чтобы вступить в компанию, нужно чтобы выбрать нормальную, чтобы вступить в нормальную компанию, нужно выбрать новую компанию. И почему-то куча сетевиков. Непонятно, вбили это в голову, что чтобы развиваться в этом бизнесе, нужно быть в новой компании. Тогда вопрос, что делают на этом рынке компании, которые давно, почему же они развиваются? Что-то ведь происходит, что-то помимо новой компании должно быть, да? То есть, есть какие-то более важные параметры. Поэтому очень важный момент – это видеть сложности и адаптироваться под современные сложности рынка. Поэтому работать стало не легче, а работать стало по-другому. С вами был Зайцев Алексей.